Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео хочу рассказать, почему строить фундамент по дому лучше в узкоспециализированной компании в данном вопросе, чем обращаться в компанию, которая занимается полным комплексом работ по строительству дома. Это более выигрышный вариант, и сейчас по пунктам вам об этом расскажу. Пункт номер один. Компания, которая занимается строительством фундаментов, прекрасно понимает, как правильно посадить фундамент на участок, как работать с грунтом, как работать с инженерными сетями, которые залегают под фундаментом и сетями, которым надо подключиться. Также есть немаловажные вопросы, как организовать подъездные пути и стартануть работу. Если компания занимается именно фундаментами, они каждый объект начинает сначала. То есть делают въезд на участок, делают дорогу, делают площадку для складирования и после этого проводят работы. То есть опыт работы в данном сегменте очень большой, он проводится ежедневно, поэтому она делается быстрее и качественнее. Пункт номер два – это проектирование фундаментов. Каждый участок он особенный, на каждом есть свои группы грунты, есть свой рельеф, есть свое здание, под которое необходимо подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Если специалисты занимаются этим ежедневно, специализируются только на расчете конструкции, только на инженерных сетях или на посадке фундаментов и зданий на разные участки, они уже прекрасно понимают, как и где будет более выигрышно обыграть каждый вопрос. В нашей компании, допустим, трудятся три проектировщика, которые работают над этим вопросом ежедневно, и вопросы данные решаются уже ну, практически моментно. Есть уже наработанные решения на более чем 100 объектах, поэтому решение принимается быстро и наиболее оптимально. Пункт номер три. Это штат людей, которые непосредственно выполняют работы на объекте, то есть бетонщиков. Есть мастера на все руки, которые могут делать любую работу. Есть именно узконаправленный специалист, который может правильно связать арматуру, правильно принять бетон, организовать земляные работы, уложить подушку в основание, проложить инженерные сети и так далее. Если люди, опять же, ежедневно занимаются только данным фронтом работ, они уже знают, как правильно, как быстро и как качественно сделать данную работу пункт номер 4 – оборудование и спецтехника если компания занимается полным спектром работ она не специализируется на подборе оборудования или на подборе землеройной техники которая будет проводить работы они работают зачастую с тем что есть на рынке а компания допустим которая именно специализируется на данном фронте работ подбирает наиболее оптимальную технику которая будет работать эффективно и быстро на каждом участке можно работу допустим провести в два раза быстрее или можно провести работу в два раза в Аккуратнее. Можно сработать в стесненных условиях, можно сделать большой объем работ и так далее. Если же компания занимается больше коробкой домов и фокус происходит на весь проект, то на данном этапе есть неоптимальности, которые а, либо сложнее реализуются, что выливается финансовую часть, либо просто сроки строительства значительно увеличиваются от этого. Немаловажный пункт номер пять – это организация снабжения объекта. Вот очень больной вопрос на самом деле – это нерудные материалы, это песок и щебень. Допустим, в Ленинградской области есть ряд карьеров, которые отгружают плохой песок, есть карьеры, которые отгружают хороший песок. И даже на тех, на которых отгружает хороший песок, может встретиться и плохой. Это на самом деле очень важно, потому что хороший, качественный песок, он хорошо фильтрует воду, это очень благоприятно сказывается в целом на эксплуатации строения. Если компания ежедневно закупает песок, выбирает поставщиков, отсеивает ненужных поставщиков. Понимает прекрасно от специалиста отдела снабжения и прораба до непосредственно рабочего, который на объекте, какой песок нужен на объекте. Также это касается и бетона, который э, при, могут приводить с разных заводов разного качества. Этот момент надо понимать, как отслеживать, как исключить ошибки в процессе бетонирования, потому что если будет некачественный бетон, вся проведенная работа прежде перечеркнет всю работу в целом. Ну и шестой пункт, э, строительство фундаментов зачастую связано с большим комплексом земляных работ, поэтому если люди ежедневно копают землю, прокладывают трубы, они могут Провести работы по монтажу септика, по монтажу погреба, провести дополнительные работы по устройству въезда, по зачистке участка. компании, в которой э, в спектр работ более широкий, недостаток специалистов именно в данной области может вылиться в смещение сроков или в некачественную работу. Также для понимания вопроса хочу сравнить дом с живым организмом. Э, допустим, э, в больнице лор отвечает за ухо, горло, нос окулист отвечает за глаза а в доме за фундамент отвечают допустим бетонщики, а за коробку дома каменщики если вопрос, на вопрос посмотреть шире за фундамент отвечают не только руки, которые это делают, но и голова, которая над этим думает люди, которые контролируют стройку и если в совокупности взять, компания в большом коллективе фокусируется на решении именно задачи по строительству фундаментов она со стопроцентной вероятностью будет наиболее оптимально, рационально, выгодно для заказчика строить быстрее и качественнее. Можно обратиться в компанию, которая возводит дома под ключ и сделать результат на 4 с плюсом. Это будет реально хороший результат. А можно обратиться к специалистам, которые узконаправленно занимаются данным видом работ который дотошно выполняет каждый этап, понимает прекрасно, что где и как, и сделать результат на 5 с плюсом, что будет выгоднее всем. Спасибо всем! С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезного контента.